Добрый день! Меня зовут Мария и я представляю ФГБУ Цехинком Связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Если один государственный контракт заключен в рамках нескольких объектов учета, то какую стоимость указывать в поле «Стоимость контракта в тысячах рублей» подраздела 6.4 – электронного паспорта объекта учета. Если один государственный контракт заключен в рамках нескольких объектов учета, то в поле стоимость контракта в тысячах рублей подраздела 6.4 электронного паспорта объекта учета необходимо указывать полную стоимость государственного контракта. Надо ли приатестовывать государственную информационную систему в соответствии с требованиями приказа в СТЭК от 11 февраля 2013 года номер 17 при наличии мероприятия по развитию этой системы в ГИС -КАИ? В случае выполнения работ по развитию государственной информационной системы в текущем году и плановом периоде необходимо запланировать работы по подтверждению действующего аттестата или повторной аттестации системы при их наличии, либо представить подтвержденные сведения, что планируемые к реализации мероприятия не несут изменения угроз безопасности информации в информационной системе и не требуют повторной аттестации государственной системы системы. Также обращаем ваше внимание, что с 1 июля 2020 года не допускается эксплуатация государственных информационных систем в случае их несоответствия требованиям по защите информации и аттестации, содержащимся в приказе в СТЭК России от 11 февраля 2013 года номер 17 на основании требования постановления правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 года номер 16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 Номер 1026. Надо ли в подразделе 3.2 электронного паспорта объекта учета указывать сведения по арендуемому центру обработки данных?